Короче, Андрей, посмотрите, она абсолютно нормально, все работает, но почему-то, по одной какой-то причине, не вытаскивает нитку снизу. Все в порядке, все тихо, все спокойно. Почему такое, не знаю. Мы посмотрели это все. Работает? Ну, все, ну, он там, там, угу. там машина остается. Только к машине потечь. Потому что, если честно, ничего не понимаю. Шила, шила. Отвернулась, повернулась и все. Ну, ходик сбит. Так ее никто не трогал. Да дело никто. просто на толщину попали и сбился хоть чуть -чуть. Чуточку. И установочной коллекций. Это все знакомо. Ну? Угу. Ну, практически 30 лет молочи. Не, ну, а я еще... ничего не говорю. Плюс еще у меня диплом электронно-механический, плюс вязальные. <связывая> ну, значит, вы, наверное, с этим делом со швейным. Нет, да, и я же швейник там. Ну, да. Я знаю, как должно быть. А где учили швейников? А, а я МТИ зашучил. Московский, Московский технический институт. Да? Технологический. Технологический. А, технологический. Сейчас сферы бытовых. Академия. У -у -у. Я диссер защитил по-одольски. Да, даже так. Лично сам побоялся, хоть и по интернету смотрел, побоялся. Да, не вот. нужно, правда. Не-не-не, не надо, не мы, да. только, так, мы сами а, спокойно, спокойно посмотрели. Как я не... сам автомобилист, и у меня даже еще образование есть в да. но я в Ашиду сам не лезу. Да, <связываю> правильно. <связываю> <связываю> <связываю> я приехал, мне X6, я приехал, ребятам оставил. Нет, так самое главное, <связываю> что если мы не понимаем, куда мы лезем, то лучше не Нет, надо. Нет, а бывает то, что... Ладно, я очень рада, что я человек с высшим образованием. Вот, я сама с высшим образованием, поэтому я очень рада. Ну, не здесь высшим образованием, но тебе же другое Ну, да. Ну, все равно техника, у меня тоже техническое образование. Поверьте мне на слово. Дает, там, это... Первое мое. Да, Дангейский? Да. Класс. Супер. Uh, поверьте мне, первое мое образование uh, – одесский инженерно-строительный ПГС Для родителей хотели психдрезить меня. А, не, я не жалею. Пять лет солнце, море, почему? Наоборот. А, да. Приехал дипломом, отдал ей. все. мама, я. Да. На следующий же день. Ну да. Нет, а у нас нет, у меня такого не было. Ну. Мама спрашивала. Не заставляли. Я должна была либо на художника пойти. Для чего вообще? Интернет, иногда надо открывать машину и смазать ее Нет, здесь несколько точек, которые я смажу, я профилактику всё сделаю. Нет, так вы мне потом скажите, куда надо смазывать, потому а, что... Вам не нужно будет. То есть, э, профилактика для таких машин делается раз в год. Раз в год, да? да. Нет, так они вот здесь вот говорят, вот тут смазывают Здесь в коем тут... случае, здесь вот она стоит магнитная, это магнит, ага. чтобы... Спорим ага, собрал. Ага, ага. Здесь вообще масла нельзя. Да? Да. Почему? А у нас, кстати, сюда попадает очень сильно этот. Пыль забивается. Это не пыль, это выпады с ткани. А, ну может быть. Это выпады. Да-да-да-да-да-да. Даже не выпады. Ой, я очень рада, что грамотный человек. А ты думаю, придет опять какой-нибудь автомеханик. Я из траму же еще и преподаю училище Ну, это замечательно. Две группы выпустили в этом году, Ну да, все понятно. Хоть у Скажите, пожалуйста, хоть поясните, где там что понятно? Что, что случилось? Вот понятно? видите, это называется верхняя загрузка, это челнок. Видите? Да, я знаю. Вот он, носик, да? Да, вот носик, видите, да, когда да, подкручиваем, да, Видите, где игла? Да. Она должна быть на середине зацеп. Видите? Вот а, она уходит, ну все, все, все правильно. Она не будет петлять никак. Все правильно, да. Вот она петляла, и вдруг воде я отвернулась, повернулась, и она перестала петлять. Ремешок сбит. Ремешок сбит. будем разбирать. А, -а, а, перекрутился и, скорее всего, там О, ну, Все, разбирайте и посмотрим сейчас, а -а -а. потому что я очень хочу посмотреть. Машину никто не трогал. Нет, я вам гарантию даю на всю оставшуюся жизнь. Хорошая машина. Хорошая машина, она шьт без этого сам. Сколько она у меня уже Сколько мы с тобой. С верхней за. Лет пять, наверное, она. Садись-ка. Садись, что ли. 10-ю машину. Да, с 10-го, да. Пять лет. Ни вот никаких проблем с ней не было. А, знаете, какая проблема с ней была? Шелка на мешила натуральный. Упирается, и все. Нет. Пропускает стежки. Ни в какую. В иголочках дела. Сейчас в возьмете, законспектируйте, что я вам скажу. Хорошо, все хорошо. Все, все расставы, все хорошо, все. хорошо. Потому что я поняла, что... А я сколько не пыталась с кем-то где-то поговорить про эти машины, все молчат, никто. Никто ничего не знает. Делают великую тайну. Говорят, что им нужна тысяча за это, то, что они скажут. И я так походила, я, ну, походила. Я даже... Ну, это я постоянно своим людям говорю, то, что я постоянно на связи, то есть, если вдруг там что-то как-то не так, я по телефону консультирую бесплатно. Нет, ну естественно, естественно, все и мы все, вы уже нас тут подучите немножко. Ну, сказали, я чё, если человек по-человечески, так ради Бога, мы тогда, У если да. что, и через год мы уже вас пригласили, чтобы сделали профилактику. Потому что я с машиной... Я тоже с машинами дело всю жизнь не имею, поэтому. Машина для меня святое. Машины нету и все. Не сшить себе ничего. Лежат все вещи, значит, ничего не могу. Дай зубы позаговаривать. Я вчера еще по телефону понял. Дай зубы позаговаривать. Имею право полное. Я женщина. Хочу потрепаться. Поэтому не знаю воду, не здесь воду. Я и стал и... Служба <связать> Семь лет, а у нее. Но ну, она, а она будет лет. ходить, потому что она железная. То есть станина у нее алюминиевая, а такой дюраль. Ага. Ну это дюраль, это не алюминий, конечно. Ну. Китайюза. Китаюза чисто алюминий не будет делать. Честно сказать, такие деньги, это вполне нормально. Десять тысяч. Это вполне нормально. Сейчас такого плана машиночка стоит 18 тысяч. Ну вот я видела очень хорошую машину. И роликовый шов там был все, 6-7 тысяч. Блин, не так она хоть... Как только я начала покупать машину, все машины пока исчезли. Ну, что Ну, просто. Ну, это чтобы не убежали. Чтобы не искать нигде. Да, чтобы не искать нигде. Ну, человек же преподает, человек же связан со всем этим делом. Ну, видишь, из Понял. блесток собер. сейчас Брянск уже. уже. Ну, так. Я... мы уже успели в модельер в Москве, 20 лет в Москве уже. Нет, у меня в ателье, я сейчас меха только шли в Москве, uh -huh. без корняк. Uh -huh. ну, честно вам сказать, я уже лет, наверное, 8-9 сюда переезжаю, переезжаю, никак не перееду. Не Вы могу, знаете, ну, я бы сама не против была жить на несколько городов, а у меня сейчас так и получается. Я живу на Брянске, на Белые берега, туда-сюда. Здесь менталитет другой, я не перевариваю Другой, линцаев. другой. Слышишь, говорят, Борюсь. Борюсь, штрафую каждый день по тысяче, каждого, и им все равно. Но зато больше делают. Ну, так, по крайней мере. Ну... Девушки. Нет, девчонки у меня нормальные вот лежки. Мужики. Класс. Мужики. А, Мужики лодри. Да. Мужики-лодре. Стал я с ними бороться. Ну, а что делать? Что не сделается. Ну, хорошенький, <соцентрический> стулатник. Мотор. Да. Дебитель, да. Мотор. Хорошенький, хорошенький. Правда. Бывает. <головки> э, влечки написано, влечки, влечки, а, там. а где видно, что это стуватник? Откуда? Mm -hmm. Откуда видно, что это? А он измань. <связь> а, ну, <связь> ну, уже ну изумлет. На... Вот, С ней это будет написано, да? да? Будет. Mm -hmm. Ну, сейчас уже вяжали, знаешь, кузаку... Балу, ты уже знаешь, закупленно. Мало тебе понимаешь, я хочу хоть немножко <связь> разобраться там. Ну что это? Ну так нельзя. филартик нужно раз в год делать. Вот, смотрите. А через годик выкрутите к нижнюю крышку Хорошо. и почистите. И я вам покажу, куда капнуть маску. Если бы кто-то мне сказал, я бы это делала регулярно. У меня сказали так: ни в коем случае не трогать. И я сверху я вычищала. А нижняя крышка как снимается? А болтик вот он. Угу один был, за... да. Один все, будет, да. Все, да. Все, И игольную пламя, да. это мы сняли, это мы сняли. Ну, Это мы да. это мы да. это я уже просто более-менее ну, я делаю. сейчас сделаю, а потом вам все объясню. Вы ему все покажете, да. И я, конечно, буду, мужчина есть мужчина. Нетушки, нетушки. Механические дела, это твои дела. Вот я на счет чего боялся. Нет, нормальненько. А что вот это такое? Шестеренка, но она пластмассовая, видите. Поэтому 7 лет китайоза. А если бы она была металлическая, то да, было бы вот больше, да? Да, угу. коротко, конечно. Нет, она хорошенькая еще. Еще лет 20 спокойно. Ну мы не столько долго, ну, я не столько... Нет, я просто вижу кашьет. какой износ, то есть Китаёза она... Китайоза делает пластику снова. Да, да, китайоза говнявая все. У меня вот эту чайку, вы то сделали, так она у меня шила все. От натурального шелка до этих самых. Ой, что у тебя что-то. Так, оголка, да? Ой. Так, нельзя. А я не знаю, откуда она там. А я ничего не кидала туда. А как я могла туда кинуться? Значит, там что-то было. Не попало, а было. Я не могла. Это даже... это не от машины. Это не от машины. Это это ручная. Тем более. Это Тем ручная. более. Это ручная. Это не такая. А там есть эта самая кисточка? Не надо? Нет, нет. нет. все есть. Всё своё. Нет? Все. Да все понятно. К чему я привык? Все, я все прекрасно понимаю. Мне, конечно, бардак здесь, но мне так удобнее. Да какая разница? Это для <с меня бардак, да, а для вас там как раз порядок. Есть мастера, которые все по полочкам, все... ай, ужас. Ходят сумками, с сумками здесь инструмент. смысл только Ну тут еще самый мусоросборник, можно сказать. Значит, ее надо снимать, да. Вот Паш... Шить, сшить да. да, Если часто шьем, то что... раз в полгода. Ну бывает, а да. Если нет, то раз в год. А то, а я раз. шить люблю, а хбшка ну, сыпется сейчас, вообще. Там, машина, машина поддон. Раз в полгода да. снять игольную пластину, выкрутить поддончик и Да да поймите, что нам никто этого не говорил. Нам сказали, машина не трогать. Все. Не трогать? Да, шить и все. Все остальное сделает мастер. А эти мастера, я помню, что я не могла вообще этого мастера найти. Где мастер? Нет, мы не берем. У нас только свои. И где его найти? Пойдешь куда-то? Нет, мы только чайки ремонтируем. Все. И вот так вот я 7 лет искала. Да, Вика. Давид, дай, а вот сюда лезть не нужно, вот этот блок ни в коем случае. Здесь блок электрический, да? Вот туда. Тоже механический, да? Всеобразие. Нет, электрика будет она валюта. То есть самое самое основное. Вот, оплата, да, вот электронно-механическая, вот. А там дальше датчики стоят и все. И все. То есть вот в основном, будет вот снимаю, снимаю это, Да, да, да, да. Да, да, да. Снимать пластинку, конечно, чистенько. А сюда и оно не долетает. Это ж все внизу светит. А вот там. вы говорите, что вроде бы это там какой-то ремешок, где-то чего-то там. Это сейчас я разберусь. Сейчас мне ещё, подожди. По порядку Погоди, все, погоди, погоди, Все, не спеши. Ну то есть вот самый мосросборная и здесь вот сюда это Да. Ну, сразу сборная. Ну, выпады сюда летят. Ну да-да. Ну, ну, мусор... истит, истит. Нет, так правильно, мусоросборник к ткани ну, сюда попадает. Да, да, да, ну под дом, под дом, да. Да, под, под дом, дом да. ткани попадают. попадает. Как, да. как в обычной машине. Под дом Я тогда, как мне сказали, что, говорит, мазать надо те места, которые крутятся. Вот, вот это место, вот это. Ну, вот, вот такое. Я помню, как <свят> мне... <место>. Ну, мазал <свят> ну, там, где вот, мог бы... <свят> там вообще работал бы работал, как честно, бы, другом где-то там, вон, на мусор, где вот, там, где а там Они очень капризные, машинки ну, если она ну, настроена, то она ты, не настроена. Знаешь. Она настроена хорошо, и лет она шила, как ангел. У нас проблем вообще никаких не было с ней. Вот. А вот то, что почистить, да, да, я ж вот чувствовала, что я вот ну, недовычищаю я чего-то. Пока не разберете вы не ну конечно естественно что там сверху сверху-то сверху, -то сверху. Угу. Ну, тут как -то еще вот как-то все в интернете показали что там где-то что-то отворачиваешь самое главное что боти туда не упал поверьте мне интернет это такая помойка ну, знаете, полойка, не полойка, но благодаря интернету мы поняли, что случилось. И поняли, что туда лезть не надо, а так мы, может быть, и полезли бы ничего страшного. Не, не надо. Я приехал, была разобранная машинка. Меньше бы было. Я думаю, что раз была бы собраться. были собрать. Нет. Поэтому эти складки... есть единственное, то есть когда разбираем, здесь в основном все на клипсах, на пластмассовую, чтобы не сломать болты эти, фиксирующие эти. Ну да, в основном это защелки классики. -ху -ху -ху -ху -ху. Я просто, чтобы это самое, что, О, не лезь, что, что, что это, с ней типа, не делать, типа, мол, чтобы они... Нормально. Тяжело. Это вот, между прочим, вот мастера в интернете. Вот я говорю, спасибо, вот что снимают и вот эти вот видео выкладывают. И вот благодаря им, именно видео одного мастера я и поняла, что вот все четко, четко, четко разобрал, все четко показал. А, это вот здесь, ну, да? Не, ну Володя, там просто надо знать, чего куда? это еще немного да это еще да вполне нормально это еще благодаря к лицам да а вот скажите что вот это такое ход в больше меньше шаг длина шага длина такая наша регулируется 4 сантиметра Правильно. можно сделать больше можно сделать меньше в основном на зигзагах на других операциях угу. на Откровенно ну, не понятно. покажу. Ну, покажи, ну ладно, если ты голова глядаешь, я сказала, а гадлю порется, Деньги, все покажу. Все покажу. Нет, ну то, что китайцы пластик делают, конечно, они, конечно... Володя, ты учти, что делают не китайцы, они это делают по чужим технологиям, понимаешь? Они делают не сами, делают ну, чужие технологии. Нет. Нет, это... Бренд Япония, Да, да, да, да, да. Это все. брендово. Просто это в Китае дешевая рабочая сила, Вот и все. За чашку риса. Да, за чашку риса я они ремонтируют машины. Я да. был там, я пришел, а я был на фабрике. Ну, ну, ну и как ну поделитесь. Ой, уже. Паша вообще. Условия, вот условия. Нормально, все. Нормально, честненько, да? Ну, Паша провернул, да? да? Смотрщик, чуть ли не Да? Там, куда ты, по-горбянина? Не одного. <сؤال> <сؤال> ну, может быть, оно так, ну, честно Честно сказать, Никогда руководителем не была, никогда не была сторонником таких мер. считаю, что ну, человек должен быть заинтересован в том, что он делает. Но ну, с другой стороны, но, извините, нельзя заинтересовать <сполько> того, кто не хочет. Да, сколько их Можно лошадь привести к воде, но заставить ее пить никто не сможет. А вот тут тоже что-то держит. Mm? Не не, я смотрю это другое. Это все правильно сейчас. сейчас? смотрю, где клипсы, чтобы не сломать. Они, как правило, делаются машинки одноразовые. понимаете, Один раз разобрал, и все, и дальше уже собрать невозможно. Ну, иногда я иногда и под ним сижу разбираю. Угу. А потому как было мужик разбирал? дёрнул посильнее, когда я 20 назад был, и клипсу сломал. И есть она дам дам дам Так что... Мы тогда с ним тоже посмотрели, как разбирали там какую-то ушейную машину, раз слушай, мы не полезем. А а да, да, да, да, да, да. Отличная защита. Потому что там щелк-щелк-щелк, и, и одним шурупом собираются каким-нибудь, понимаешь? Ну, китайцы, как они делают, у них такая технология. Это не у них. Да технология такая, Вика. Просто это технологии такие, все. Какая технология. Экономия, Экономия металла. металла. Экономия металла, Я да. тебе показывал, помнишь, как мотоцикл в Юпитере, задний фонарик в, в Юпитер, раньше, когда делали мотоциклы, да, не понял. Там был отражатель, сел. А сейчас лежит кусочек польги. Все, Вот тебе отражатель. Вот и всё делается. Отрадил. Экономит. Mm -hmm. Так и если эко экономит. Лучше на защёлке. А сломал её. Всё. Хана ей. Вот так вот. Но она вот мне что... Я когда вот искала машину, мне очень понравилось, что есть дополнительный подъем лапки. Допол это мне вот очень понравилось. Уже, вот эти. Давай разбираю. А -а -а. Я разберу. Нет, нет, а потом... нет, Вы нет. В не надо, Извините. не надо. Я Извините, просто Все аккуратненько. Да. Я ничего не хрупну. все на защелки. Да, да, да, да, да. да. Вот Стал. они и есть. Да. Вот я ее буду собирать. Потом просто хлоп. Еще, да, еще да, и щелки все, да. Вот защелки. И вот теперь а, покажите, вот. где и в чем проблема, что так случилось в машине. Что она вдруг не с того, ни с сего, у нее не стало ни совпадения между вот этим. делать? Угу. Да? Нет, нет, нет, Саня. Нейтроника, конечно, у хорошая троника. Корея, Япония. Малайзия. Это Малайзия, да? Угу. Малайзия, ну, Плата, Малайзия. И да. Малайзия тоже хорошо, да. Ну а почему бы yeah. yeah, no. ее? Да. Еще тут, да? Вы туда закинули. Откуда yeah. она вышла? Никто ее не туда не, не сама. <laughs> Никто туда не сами. Я же тоже не восстанавливал. А, это, наверное, игла. Это игла. Ну, булавка, я не намет его. Я, да. я не намет его, ну, а закалываю Главное, да. да. признайтесь, что твое. Нет, нет, это моя. А вот то я даже иду даже. Да ты не знаю, как ты там. Я туда вообще не лезу. Ага. Прихожу, я там на твоей машине пошел. Я там что-то, что забыл. Все, не дай бог, сронишь. Все, укушу. А мой кус, укус смертелен. Ядовит. Ядовит. Не ругайтесь. Это Ой, боже мой, это комплименты, а не рухня. Боже мой, успокойтесь вы. Раз. Это комплименты. Двух уголочкой, что Нет. Она делает вашу я параллель. знаю. Я знаю, мне все как-то лень. Вот, кстати, вы мне сейчас и покажете. Двух иголочки там есть. Мне сейчас и покажете. Потому что я трикотаж люблю шить, а вот двух иголкой я чего-то так... Два параллельки, а снизу зигзаг будет. А, кстати, а орган сюда подходит? Орган. Рекомендую всем. А он мне, я так и сказал, я только вот этими да, э... да, иглами шью. Да, потому что эти иглы, они Японские, не гнутся... Да? Нет, Индия. Индуса. Только имеешь шью, только их и покупаю. Потому что они не гнутся, они ломаются. Попали на толщину, сломали иголочку, вытащили, все, новенькую поставили и познали дальше Угу, угу. Ну, а я вам сейчас скажу, что иголочек сломали. Ну, немного штучки две, Три. И вот они зазубрены, будешь будет шлифовать. Это вот единственная иголка. Вот с ней купили, и с ней она вот всю жизнь стоит. Я там, может быть, если и ломала, то только вот эти вот иглы. А эту иглу я даже не сумела сломать. Она очень хорошо шьет. Ну вот они, три зазубрены. Ну не я, я не ломала иглу. Вот почему? это одна игла. А, почему она такая негрыпенькая прям? Ну. Вопрос. Да? Нет, нет, честное слово, мне в не зачем абсолютно. Но это одна единственная игла. Я да больше не ставила никаких. Столь. Ну, пойдешься, пойдешься. Господи, на Алексе по моему 200 рублей. На Алексе, Ну, Алексей, ну да? ждать два месяца. Ждал. Нет. Как-то у кого? Не надо. Было. Не, ну почему? Так, вот ее привод. Это вот это ее привод, да? Да, да, да. Я все задавалась вопросом, где же этот привод. Понимаю, вы сейчас что-то регулируете, да? Да. ну вам это знать не Нет, надо. так вы мне немножко поясните, хотя бы а, поясните, а, что. это чуть-чуть. Вот. Я, чуть -чуть ход. я сейчас вот. Вот я видите, не могу понять. Ременка, это. да? Так. он Сбился. Я его сейчас отрегулирую, то есть на два-три э, зубчика подвину, чтобы захват был. И все? Угу. И зафиксировал. Вот этот ход. Вот здесь сбитого да? Да, да вот именно здесь. Свершила эта да? Ну, я на. отвернулась, я отвернулась и все, и хана. Ну там на да, товарищ, он, он сам, сам ремень такой не гладкий, а он такой сделан на Он э, зубчатый, зубчатый, да. зубчатый ребята. Ребят, такая, он, так она и везде такая. Да ладно, видишь? Нет. Она то и вообще в чайке, так там же тоже такие же зубчатые. Нет, ну, нет, ну, нет, я имею в виду, что э, эта штука сама она гладкая, но сам то ремень он не гладкий. В чайке просто стоит эм, шестеренка, где ход настраивается. А здесь именно настраивается ход на ременческую передачу. А, ну вот. А в чайке вот это настраивается, другое. Там, две там проще. Ручки. да, Там вот эти... Там да, не проще, правда, не проще. Ну, там ну в, в любом случае, такая. так разбирать машину не надо. Она разбирается значительно проще. Именно да, совершенно Вот, оказывается, причина. Мне самое главное было понять причину, что случилось. О, Все, все, вы говорите, ход спи, а не знаете, это как будто вот купить мороженое. Понимаете? Вот. Для меня это то вот точно так же. Я понял. Сейчас поставить, четко выставить там. С иголкой что было. Ну да, чтобы вот этот вот зубчик, вот что там он захватывал нитку, да. И потом уже поставить ремень, и все. Так. Он должен по центру эту штуку, или? или? Нет, нет, тут без зазора все, как мой первый учитель говорил, с папиросную бумагу. Угу, <свят> угу. <И свят> нужно. Даже с подсветкой, Классно. А я думаю, Че, что у сотовый телефон <свят> <свят> Я тебе сказал, надо купить что-то Обойдешься. Все, тебе она не нужна, это точно. Надо будет. Разве вдруг что-то будет раздать надо Ага, разве Вот ну, полежит и разложишь. А если могу посветить? А я тебе фонариком подсвечу. Там фонарь у тебя. Классический. 10 светодиодов. очень то что моё мое только одно желание было только одно понять причину что случилось все да. потому что я, я шила шила отвернулась поворачиваюсь и все и машина вообще ничего не цепляет Требенько. Пожалуйста. Не, не <свёздил> лежу, ради бога. Было э, бы сказано, э -э ух ты мой. Мои когда, ну, два сотрудника, это. ученики, когда там, ой, можно подержать, М может, не это, не ребят, не учите сами делать своими руками. Да, все да все своими руками, своим, да. Чтобы да, было, да отслушал, Сейчас стоматологи работают, четыре руки, я говорю, бедная, несчастная, не будет второго, он же полечить зубы не сможет. А мы делали все сами. Вот так, как-то. Все правильно. Так. Андрей, вы можете туда подставить сейчас вот эту вот штучку, опять сделать, а я вот сниму, как оно должно быть. Можно? Сделайте вот так вот. Я просто очень хочу, чтобы... Угу, я понял. потому что... Вот смотрите, как идет иголочка, видите? Так. Смотрите. Вот он, носик челнока, кончик. Вот сейчас он, видите? Вот он заходит вот сюда. Видите? Раз. И на петли. Ага, вот, все. именно петлитель, потому что я видела, что петлитель ага. их главница, а петлитель вообще с другой стороны. Ну, ладно, да. рельсменчатая сбилась, да. сейчас зафиксируйся, это ну, ну кофейку попросить, сейчас. Не волнуйтесь сейчас и кофейку, если а, сейчас, сейчас все здесь, все выпьем, я... все попьем, да и, и Да, я да. А мы сварим сейчас в кофеварочки кофеварочке. Очень рано, сегодня проснулся. В гизерной кофеварочке, сейчас сварим кофеюк. Ну, да. Так мне нужен сигдак. Ой, а чего вы это не это? А я не знаю, а не не надо, не надо, не трогайте. Так она, ну, мешает? Нет, да? она мне не мешает. Снимите, Честно, не мешает. не надо. надо, не надо. Да это защитная. Не прямка. надо, пускай. Зачем? Пу пусть стоит, не трогайте. Все, пускай стоит. Молчу, все. Пусть стоит. Ну она, ж, ну, ну. Не мешает. Безобразие, полное. Ну, это что-то защитка. Не мешает. Снимай, не надо. Снимайте. Ну, гляньте, какая красота. Да. Я не могу так. Это ну, это правда, в машине это... сколько лет. Но... Я сейчас ему отомщу. Все нормально. Успокойся ты. Отомстишь, стишки не менее. Нормально все. Видите, вот машина настраивается на зигзаге. Вот смотрите, чтобы в правом, а в левом положении, видите, идет. Раз. А теперь она переходит центр и должна перейти в левое крайнее положение. Смотрите, раз, все. Угу. Я думаю, буду мучиться. Вот Смотри. ну, смотрите, какая красота. Ну не обижайтесь, ну, да, или без да, да, да, да, да, ну, слепа, операции переключать, да, смотрите. Смотрите, и подгадывает ещё. Смотрите, как классненько, да, операция. Да, да. да. Я и так видела и все. А я, я не вижу ничего. Ну давайте. Я наклею не обратно. Нет уж, замяли? Вы взяли новую. А Ничего подобного. Все нормально. Не гони, Гусей. Я не гоню. Так, во всем виноват. Я полного чистого. А мне поворобат. Я ничего не играю, знаешь. У меня на нем много поводов отозваться. Какую-то вода, даже заработал, утро уйти Сейчас успой ты. И буду я одна. Вот как хочешь, как хочешь приклеить, хочешь заклеивать. Сейчас занимайся, я буду. Так, еще один момент. Вот Я не умею вставлять иглу в нее. Как-то так было. Один раз она вот выпала, игла. И эту же иглу я потом поставила. Потом покажете мне, как это делается. Вот. Нет, ага. ну потом я сама ее просто поставлю, вставлю. Вот. То есть ничего. желобком к себе. Чтобы желобок был сюда, вперед, да? На Вас, чтобы смотрел. Ну, соответственно, и скос иглы заднюю часть. Но она должна ровно стоять. Она иначе не станет. Холодильник, холодильник выводим. Она иначе не станет. Володь, включи тот холодильник тоже. Смотрите, там есть скос специальный, да? Да-да, вот. да, да, Иначе да. она ее можно перевернуть только задом наперед. Угу. То есть, угу. но желобком к себе и до упора. Угу. До. То, как -то ты так сделала и... и вот, затянули. Еле затянула. Mm -hmm. А нет, а единственное. И, и сейчас вот двойное игло, сейчас надо попробовать. Да, Это попробуем двойную... А давайте, где она у вас? Так, двойное игло сейчас у меня в другом месте. <свят> Все лежит мертвым капиталом, ничего не пользуюсь. <свят> ага. Uh -huh. Да, снимайте. Они тут нескольких размеров, да? Да, да они по толщине разные. Mm -hmm. По диаметру. А почему натуральный шов она делала пропуски в стежках? Натуральный шелк, она, вот когда ровную делаю, она пропускает, не цепляет снизу. Иголочка тоньше нужна. Я на то еще да, или 70 семьдесят или 80 восемьдесят. Я так не люблю на них. Я все время шью на 90-м. Ну они, они все машины такие. Ну, эти вообще не вреднющая машины. Нет. То есть она настроена. Она не вредная. Угу, честно. Все, все правильно, да? Все великолепно. Вот когда проверяем вот так вот иголочку, угу. как раз, если за нет, а У -у -у -у. если я а вам покажу, да. Подпилить немножко еще. Да, на напильничке. Да, да. А я на свои пилки могу подпилить ее? Нет, у меня, видите, она вообще она ногти уже не точит. А, Совсем-то не то да? Ну как алмаз. Ну, у меня тоже есть совсем. Сейчас, у, у меня алмазы вот есть. Вот, смотрите, вот Закручиваем. У меня есть вот алмазы. Вот крутим, Видите? И вот отправляю. Все, все, все, я понял. не сняли, а зачем новую иглу? Uh -huh. Но для тонких тканей нужна новая игла. Почему? Потому что в любом случае злоясенычки остаются маленькими... Короче, для тонких тканей нужна 70-ка, да? От 70. И ниже? Выше. И выше, да? Здесь она 60 не возьмет, она. Еще вопрос, почему? Если игла вот толще, почему она не цепляет? Почему тонкие ткани? Почему нужно тольше игла? Дело не в этом. А в чем? дело в настройке машины, то есть я вам сейчас настрою, она будет шить все любой угол, понимаете? Все, все, все. Абсолютно. Я сейчас отшлифую, чел ног, то есть это, грубо говоря, не 5 метров. Ну это хорошо, хорошо. Вот, видите, вот за зубринка. Потому что в машину никто не лазил 5 лет. Да, да, да. За зубринка начал, Чуть-чуть есть. Mm -hmm. Чуть-чуть В нее никто не лазит. Я, я вижу... Все балки 0.0. Да, да, да, да. да. Я очень идеальные. аккуратно отношусь. К машине... Шесть смажем? Где надо. И покажите, где мне смазывать. Нет, вам нигде не. Нужно. Вам нигде не нужно ничего. Я про что делаю, машиночка, ну как угу. она выглядит как новая, но к сожалению. Вот подсказывать мы... машину надо. Разумеется. в трущихся местах или что? Я не права, нет, что ли? Нет, нет, нет. Но вы будете разбирать корпус? Ну, нет, конечно. Ну, вот. ну а зачем? Видите, ну, когда мне показывал там в том, я вам сейчас покажу поддон, вот, снять, почистить. Поддон вот. это я разберусь, да. Вот. Это, и это и я там справлюсь. я покажу вам, где смазать. Там, где смазать. И, да. и всё, да. да? А здесь я просто делаю профилактику, как, как обычно. Угу. То есть на будущее. Потому что ее так или иначе надо разобрать, и надо её... Ее... Ой, ну мне так настроил, он, к сожалению, умер. Ой, его очень многие помнят. Он так так машины настраивал, но он механик. Он настраивал, он говорит, я за вот эти не буду браться, а механику он настраивал. Мне чайка шила, я вот из-за чайки и, и шить начала. Уже серьезно, я себя обшила полностью, все пальто, дубленки, шубы, кожи все шила. Она шила все, а потом вот мы переезжали и... Володя настроил но она гремит как танк, даже mm -hmm. шить страшно. Так вообще что танк едет. Скорее всего, как их шестеренки стоят. Может быть, может Плотно быть. Вот надо, надо ее быть. смотреть. Поэтому. То, что дело коснулось, эта машина не стала. Дело кос... Я начала была на той, а не тут-то было. Тихо, <свист> там <Да>, нормально, <свист> все нормально. <свист> угу. <свист> Я на будущее запах. Ну да, правильно, правильно, пожалуйста. Да, ей Но там не помешают. Нет. Ну там хоть металлические части внутри, не так, что одна пластмасса. Нет, <связывая> А, ага. А вот эта вот штука, она как-то слезает или не с... или это. Что? Это очень... Я сейчас зафиксирую. А, все, все. А я смотрю, думаю, она же следит. Ничего, не можно, не Да я кручу назад, вперед, она ременчестая передача, она уходит чуть-чуть. Вот. слышите, щелчки? <связывая> это я вперед-назад. <связывая> а <связывая> машина идет только <связывая> вперед. И вот этот вот авто, это что такое вообще? Вот для чего? Один, два, Авто это настройка машины, то есть на все случаи жизни. Да? Все случаи жизни. То это... есть если у нас а, петляет вниз машиночка, мы подкручиваем на плюсик. Крутим. То есть угу. если а, нижнюю нитку выбивает вверх, угу. мы угу. отпускаем на минусик. Так значит а можно блин? вот здесь отпускать, да? да. А то они могут верхнюю море каудировать, а в нижнюю уже все, никак. Нет, здесь а всё, я знаю. Потому шпульник, да. кстати, берегите. этот шпульничек стоит тысячи. Ну, я знаю, я вот. знал. Вот. А в шпульнике, ой, а что, без лака? Вот, вот эти болты вообще не крутить никогда и вообще забыть Она Ничего не, не трогать. Нет, я про то, что <свист> <потому> <свист> что есть чумелые ручки, я знаю там нет, иногда крутят, нет. Я не про вас. Uh -huh. И установочные пальцы. Любите, да. да, установочные пальцы. Да, и... вот установочный палец, это я уже знаю, это что там есть такое. Мы его фиксирую, даже не трогаем. Да. Вот они, их два. Первый и второй. Ага, да-да-да-да. Да, да, да. Да, да, нет, да, нет, да. Нет, да, я знаю. Это уже мастер регулирует и все. Мишка. Ладно, хоть не сульмин. Не дергайтесь, ребята. Нет, сульмин это с лю, сули алюминий. С то алюминий. есть он ломается. Он крошится. Ну, не... раскрышивается. А. Да. А это алюминий. Чисто, алюминий да. так вот Так, ну, вот, вот, вот вы Дошли. поддон. Да, сняли поддон. Так вот, ну почистили, иди, смотри смотрите, иди, иди. почистили все, да, просто. Угу, угу. Все, ну, почистили, все, чтобы пыли не было. И здесь, смотрите. Сюда две капельки. Ну, то есть на ну, вот эту шестерочку. Разгонится, да. Сюда две Понятно, капельки. Они две капельки. Угу. Вот смотрите, да. Угу, угу, угу. А вот сюда капельку одну больше ничего. Угу. еще. Вот. Все. Угу. Видите? Mm -hmm. Все. Пожалуйста. Теперь-то я уже доберусь, если нужно будет вот это. А через сколько примерно смазывать? А Или... как часто пользоваться? Ну, подончик желательно снимать хотя бы Почаще. раз три месяца. Хотя бы. Угу, ну, угу. То есть чистить. Ну, так. я могу сказать, а подончик нет по... ничего страшного. Если нет. я много шила, Один я могу сказать, выкрутили, и, всю, и, и... все, даже... и не бойтесь снимать игольную пластину. Я не боюсь снимать, вот я вообще... ее часто снимаю. Вот. Снимаю, а, чище, потому поймите, что вообще... здесь а, вот пластмассовые шестерни, да, пластмасса об железо, чем больше здесь будет грязи, понятно, тем чаще понятно. она износится. Понятно, понятно, понятно, она больше износится. Ну, Образивный да. да. писатель, материал получится. Образивный. Да, да. ну, она, она будет играть вот так. Да. да. Ну, метал, я я же еще интернет-сайты заполняю, поэтому я и seo то все. Так что нужно будет сайт заполнять, обращайтесь. Ну, сам умею. <смех> ну, я ж ничего не говорю, но ну, кто-то сам умеет, но однако некогда. <смех> ну, как бы, почему -то, бывает, а что? я в основном в дороге это все делаю. Куда а масло специальное к ней, да? Да, силиконовое. Вот, силиконовое масло, да, Визин? А, или это про... Это Нет, замена, это, да? это пузырёк, Ага, капель, я это. думаю, что это... Да. Нет, ну Просто мне удобен. Он удобен чем? А что, силиконовое масло, смотрите, где его найти он можно? он удобен, этот пузырёк, я сейчас обузыревать, пожалуйста. А где его найти можно силиконовое? Я нигде силиконовое масло найти. Информат. Я заказываю, да. Заказываете, да? Потому что к нему была а, силиконовая смазка, и вот куда она подевалась. Для машин. бытовых швейных машин. Да. Нет, вообще, ну, я и промышленные промстолы смазываю. Ну, силикончик подольше ходит. Сейчас я покажу одну. Я вот купила для швейных машин. Нет, вот это пойдет, по-моему, а вот Да, вообще, вот, вот не надо. Да, вам вот сюда вообще. Не, не, не, не, не, не. -не. А так никто не собирается. Вы, а никто а, не собирается. Первое, нет. то есть вы сейчас послушаете звук машины, да? Угу. Если где-то что-нибудь там скрип или ну, снимаем поддон, снимаем игольчатую пластину, Хищу. смотрим, чистим. Угу. Если звуки остаются, значит что-то не Ну что-то Значит нет. уже мне мнялено. Значит уже да, надо вы сами да. уже. не... не да. нет. Все ясно, ясно, ясно. То есть все уже как бы это работают только через мастер, да? Не, ну а не может, действительно. Это... это пломба выпадет, ты же все равно синь тому, что сам будешь ковырять. Что ты там наковыряешь? А. Лучше же. Вот у вас где раскручено было. Все, все поняла. Вот. Поняла. Четко. Свалилось. Шестигранник. Ага, да, шестигранник, да. Вот у вас где. Ну со временем бывает расшатывается, но скорее всего. Нет, нет здесь у нас было другое. Барабашка у нас тут есть, крутит гад. Нет, это не смешно. Конечно. Это не смешно. Я верил. Такая гадость есть. Вот тут, собственно говоря, вот и случилось. Бывает, на заводе не дотягивают. Почему? Да. Бывает, на заводе... Этого единицы. Не дотягивают, а как бы... Сейчас, в основном, э редко такие машины вызывают мастеров. Ну, вот на малость да? выбросили, да. Правда. Ну, ну, ну во-первых, их чинить дорого. Нет, а чинить дело дорого. не в том, мастеров нет. Сейчас в основном делают или промышленное оборудование, или старенькие чайки. По ну Водерее, да. Вот, да. Да, да. А да. за электронно-механический практически никто не берется, потому что. Мне я же в... еще говорю, что и ремонт их дорогой. Ну, я бы не скажу по сравнению. Нет, ну поверьте, или блин, ну, уже 10 тысяч отдавая новую машину, или лишь за ремонт платили, скажем. Ну для кого как. Ну... Не, ну в принципе да, но зачем менять чего намыло? Выпилил, купил вот. Слушайте, а вот эти вот вышивальные машины, они стоят того, чтобы -то, что -то, что -то, с ними общаться? Да. Да? да. да, но только спецмашины сразу же можете запомнить или записать. Покупайте Мэри Лук. Угу, Потому я что знаю, фирма это... занимается только спецмашинами. У них швейник да? нет. Швейник нет. Я имею в виду, обычных швейков но них Ну, Лук, по-моему, дорогая, Марка. Я не сказал. Нет. Ну, в зависимости, какие там. Хотите Кавер -лук или Авер -лук. То есть, они по, по назначению. Ой, я вот дура Авер не купила. Могла купить. Так, мне нужен. Должен... Слушайте, а вот скажите, что можно... Вы же все равно шьете, занимаетесь в ателье. Что можно заменить Авер Луком? Овер -лук. Чем можно заменить вот на ней? А какие? Или же... Или же... Сейчас я вам покажу. Или вот эта вот строчка. или же... Она будет как роликовый шоу? Может, если нет, часто нет, пустить, нет. она не будет ролик как роликовый? Не будет здесь никак. Ролик — это ролик. Поним? А заменить это ролик можно чем-то? Да, несколько, вот. несколько раз пройти просто зигзагом вот. ролик, да? Нет, вот он шел. Ну, просто я говорю, чаще его пустите, все. Не просто. нужно, не нужно. Он вам сейчас и это будет делать. Я угу. вам все швы. А, ну, все, ты... все, что в ней заявлено, я вам все это угу. покажу. Потому что откровенно некоторые швы вообще не понимают, для чего они нужны. А <свы> был. Я к нему есть понимаю, такое, это... к нему есть, вот, не понимаю, зачем это вот это? Нет. Вот нет. я тоже не понимаю. Зачем так? Вот рыбья кость мне нравится, отделочный шов красивый. Ну, мне как нравится. Как бы да. Вот, вот этот, я это не я не знаю, знаю, зачем. Вот этот, вот, вот этот, и вот этот Вот, этот, вот это стачивание тканей. Две части ткани глубоко, это самое, он стачивает ткань. Две, две ткани, вот, как бы в одну. Вот это стачивание. Это кто к чему привык? А, кто А, двигатель хороший. Прямо погоняет. Угу. Еще очень часто у меня набивается вот сюда. Прямо вот здесь вот столько пуха набивается. Снимать Его вместе. так сверху, а там внизу еще остается. Открывать вот это вот и оттуда. Да, и там... ну поверните снимаем. ее. Я смогу ее достать? Конечно. Поверните ее туда. Куда? Нет. Поверните ее вот так. Сейчас, секундочку. Селектрика. Я смогу достать здесь, отсюда? Да? Нет. Да. Да, кисточкой. Элементарно. Ну, а подчаса. куда кисточкой? Вот сюда. Вот, Через вот это? Да, вот сюда угу. кисточка идет. Потому что там бывают... А, вот еще вот эти вот. М? Вот это вот, это что же такого же быть не должно, да? Или... Ну я еще не почистил. А, все, все, все, Сейчас потихоньку и масло гоняется. Ну то есть махров на ней быть не должно никаких. Не, мелочь она будет всегда. То есть не обращайте внимания на то, что. Навычищенные машины. А, навычищенные, нет. Ну как бы вот я То есть чистить ее, до бела, как говорится, чтобы она. Не обязательно. Не обязательно. У меня мастерской пылесосик есть такой. А, есть такой да. Да, ну я его с собой возьму. Вот. Ну это, а так не обязательно. Наход машины это не влияет. Честно вам скажу. Угу. Так что можете не переживать. Слушай, ну раз одно платье сошьешь, второе платье сошьешь, и все равно венчик, если откровенно. Ну-ка, покажите, как теперь становится этот самый, М? как теперь захват вот этой нити становится. Покажите. Вот. А вот-вот-вот-вот-вот, вот он отреагировал, отрегулировал. А, а, а, а, а. Вот звук вот машины. Угу. Да-да-да. Такой мягенький, да. чтобы не лязгало нигде, не припело. Угу. Значит, иглочки подходят. Почему вот вот вот Игла билась в пластину. Mm -hmm. Но толщине, скорее всего. Скорее всего, ну я могу. Да, так... скорее всего. Потому что шины толстые то Сейчас поможет mm -hmm. Я сам себя перепроверяю. Mm -hmm. Чтобы... <смех> а <смех> мне <смех> просто зафиксировать то, как должно быть. Я не вас фиксирую, просто хочу, это самое. Хочу, чтобы люди... Ладно, это не надо. Нет, как должно быть, а, я я надеюсь, на YouTube меня не будет? Нет, конечно. Нет, просто у меня есть свой канал, Нет, только <смех> это для меня, <смех> это для меня. Это для себя <смех> потом, я чтобы знать, как выставить. Вот видите? Или, или, или не знаю, вот как, видите? Как, я вы видите? как... Я его не заметил, вот он. Ага. На зубчатой рейке набился, видите? Я его не заметил изначально. Эй, сейчас выйду. Uh -huh. Безобразить это. Uh -huh. Такого не должно быть. То есть два винта выкрутить тут не проблема. Угу. Uh -huh. uh -huh. Так. А лампочки не палим? У нас дорогие. Вам по дороге Серьезно говорю. На рублей. Сколько? На рублей. Вот это? Да. да. Серьезно? Да. Правдивы да. нашли такое. Счастье. Подскажем. VP-маркет. Линия линию 2 в Серьезно? Во втором брязке, да, в строймаркете. Да, строй да, строй там, там рядом с линией, в строймаркет. И там вот эти лампочки для да. холодильника и для швейна. 12, 12 рублей. 12 рублей. А, защита есть. 12 рублей. 12 рублей. Хорошо, спасибо. Буду спать. Не, я просто думал, есть да. соколь другой. Нет. Здесь а, вкручивается просто, да? Да, да, да. А да. то есть а, просто на защелках цоколь. Ну я понял. Вот. А я что там? Ну, там. обычно. Это вам не надо. Это я шлифую именно. Этого не сделали А носик уже подпилили, да? Делай. А, все, все. Мы к носикам не, не имеем никаких отношений. <сосы> Просто когда толщина. Или же, когда, может быть, шили сзади подтягивали. Да. да. Нельзя. Ни в коем случае. Машина должна идти сама. Угу. Всё, не в... буду. Только направляем. Не будет. Ни... Потому что когда мы тянем, мы смотрите. Вот гнебом, поэтому, смотрите, да, да, я поняла, я видите? поняла, поняла. Мы, гнем ну, вот и поэтому... бьются, смотрите, и она бьется сразу же. А я люблю тянуть. Вот, вот я. Вот. Не в, коем бьешь, бьешь, потом, опять, ни в коем. Я сказали, нельзя, значит, нельзя, Я своим ученицам по рукам бью, у меня железная линейка хорошая, угу. сразу же по пальцам, чтобы запомнили. Угу. Машина должна угу. идти сама. Yes. Если машина yes. стопорнулась, Подняли лапку, чуть-чуть подвинули, она идет дальше. Uh -huh. Или же сделали стежок больше. Больше, меньше. Uh -huh. вот. uh -huh. То есть тянуть ни в коем. Вот смотрите. Вот если мы тянем, вот он, носик uh -huh. челнока, вот мы потянули, uh -huh. мы гнем иглу, и она будет. Ну, бьет. ясно, ясно, она ясно. Сразу же я будет. поняла. Ну, все, механизм, я понял. Все. Главное, достучался. Все понятно. Ну, Слушай, говорю, не было мастера, не было человека, который объяснит, как вообще ими пользоваться. Поэтому пользуешься как пользуешься. Что а. можно, что нельзя. Но мужчина к машине близко, да? Тебе нельзя. И Все шить можно. на ней тем более нельзя. А то Все прихожу можно. я, говорю, на твоей машине пошил. Все Нет, можно. Нет, нельзя. Нельзя. Все. Запрет. А вообще вот эта штука, она должна быть без масла сама по себе, да? М? Вот эта вот штука, она В ней а, быть да, не должна, ну, не да? В коем не в коем. Нет, дело не в этом. Магнитик не будет... Магнитик, магнитик не будет. В таком случае... В таком случае... В шпульник, случае... В таком случае... В таком Угу. это хорошо, что его оку можно заточивать, Я не знаю. Подтачивать. У меня есть совсем миленькая. У меня и алмазики есть мои стоматологические. Нет, ну вы смотрите, а тут, то есть точить здесь можно в ноль. То есть, как бы за появился. Нет, ну игла не было, да? да игла затачивается раз-два максимум. Дальше на Ультинштейн. Ясно, ясно. То ну вот этой иглы ей уже пять лет. Ну неплохая. И шила, я не могу сказать, что она ничего не шила. Шила она много. А что вы там на своем канале показываете? По ремонту что-нибудь а, или чего? Нет, а, скормяшку преподаю. Смеха. Надо посмотреть, я сейчас запишу ссылку на ваш канал. Надо посмотреть вас. Да. Ну, я, в принципе, информацию я из бурды беру. Просто беру бурда. Mm. И мне очень нравятся, Они некоторые такие моменты дают очень ну интересно. да, Это крови, как моя первая учительница говорила, пятьдесят шестьдесят годов это был ну, когда сетку мне еще первую преподавали. Ну, вообще, первое да, образование швейное у меня закройщик легкого женского платья. Нет, я не могу сказать, что бурда 50 -х, 60 -х. Нет, крой именно сетка, крой. Именно крой, прибавки все. А, ну, ну ну, ну, ну, ну, Все, это я, это я поняла. Именно это идет 50-60-х годов. И в бурде, кстати, лекала, если снимать метки, там же все без принято. А лекало очень да, нравится в бурде? Они мне подходят идеально. С припусками или без? Что с припусками, что без? Я уже просто знаю. Себя. То есть, ну, бурда, как правило, на два размера больше. Нет. Да. Глупости. Как Глупости. Глупости. Значит, вы без припусков делаете? Нет. Я делаю с Хорошо. припусками и не на два Я размера. Я с вами спорю, чем Я уже всю жизнь шивлю по бурде. Бурда полностью. Нет, почему? Да ладно, бурда хорошая матежурнал. Правда, курсы у них не важны а Звери шьют из Бурдии? Нет, интересно. Кто? Звери. А зверю вообще зверю нет. уже не шьют. Он, он стрижет. Он Ой, Звери, Звери. Да. Ну ладно. Филипочек, Звери. <рек> Они все там друг друга стоят. Барюк. <рек> а, барю, а Барютик так вообще. Ой. Я когда-то мне так нравилось, как он бархук танцевал, я умирала за этим бархуком. Вот смотрите, вот он пальчик, uh -huh. вот он да, и становится вот сюда, и чтобы зазорчик был. Да, вот да, вот да, вот да, самолет, это мы, мы уже все изучили. Так. А, Аксидия, а почему Вы на своем канале вот не преподаете вот такие вещи? А зачем Вы не делаете это? Нет. Между прочим, очень нужно, потому что по ремонту, вот по таким вот, по, именно по вот таким машинам, вот советы, очень нужно кстати таких машин очень много у людей таких машин сейчас очень много честно говорю что люди не знают куда пойти куда сунуться и вообще где найти хоть какой-то совет по этим машинам хоть какой-то нормальный человеческий совет может кто-то там и советует вот что это а вы же человек все таки с высшим образованием Это подточить, да, это? Угу. Все, поняла, поняла. Значит, нельзя тянуть. Я уже потом, потом я уже сама чисто механически я тянуть перестала. Потому что нитичка, когда лохватится, она может за усе зацепиться, машинка пропускает или рвет. Ага. Или рвет, или пропускает. То есть угу. здесь должно быть все отшлифовано. абсолютно. Угу. в мастерской настаночке это все дела так. А, угу. так скажем, новые выездных... из ну, это делается только так. Короче, мои пожелания, вы поняли, пожалуйста, в Ютубе, чтобы сделали обязательные советы по этим швейным машинкам. Обязательно какие-то, чтобы человек, хорошо, вот хоть как-то. Хорошо. Как сейчас что это, этой информации вообще практически нет. Камера есть, и, есть люди, да. которые могут сниматься. Вот, <с <с вот и сделайте, вопросы. пожалуйста, а я ваш, это, саму, я ваш да. канал сейчас запишу. Хорошо. Потому что у меня там, кстати, тоже канал <laughs> есть, поэтому я там по стоматологии снимаю. Хорошо. Много чего полезного. Это ваша голка наша, нет? Mm? Вот это ваша, наша. Да, это цыганка моя. Угу. Чего цыганка прозвали? А, <годы> потому <-кие -заку> что цыган, да. <годы> <рых> <рых> Не закрывай, сейчас сейчас Нет, а. А, да, ну попробуем. мы попробуем звоню еще. Ну, попробуем, попробуем прошить попробуем. просто. Да, потому да. что я, честно, вот я. Хотела, давно хотела двойной иглой, потому что трикотаж шить люблю, очень много трикотажа шью. Тоже что-то прижимное, да? пружинка стоит. Ты что, уже раскручиваешь ее только <свяк> на вдохе. Я <свяк> давал, что не потерять. Потому что, если честно, я не знаю, допустим, эти шурупы эти пропадут. Вот где запчасти к ней, где покупать это все. Я <свяк> сделаю, человек, <свяк> Бодешься. Обойдутся человек, пока без кофе. Пока не закончит никакого кофе. Он своих штрафует, мы его тоже будем штрафовать. А вот все закончат, тогда все. Тогда так и быть помилуем. Тогда так и быть помимо. И вот ты представляешь, какую машину разобрали. Ты посмотри, сколько всего лишь шурупчиков. Молодец. Ну, в общем, в принципе, не жалеть, что купил эту машину, да? Нет, конечно. Она хорошо, хорошо работает. Мне понравился Нет. очень горизонтальный, еще много очень понравился то, что... Хорошая. Хорошая. Хорошая. Ну они как бы светодиодки, они дорогие. Но, но хотя они дольше ходить будут, они Дело не даже, так да. греются. Да, да. да. Светодиодные лампы, да? да? А к ним есть такие? Есть, есть. Это, у нас продаются такие Вон лампы? Есть. Нет, да, здесь, ты видишь. С он? таким же сокнем только не он, не он, не да. Ну, ну, ну, ну, ну. Ну, держите, я Видишь, есть вот Есть, есть. Ты не понял, а здесь у нас ты ездил, нету таких хлам? Нет, я в городе не видел вообще. В городе таких нету? Я в электросвете заказывал, так они и не пришли. Угу. Не, дорогие, Вот где-то выпускаются в промышленном? Может, Нет, их, они, во-первых, я не знаю почему, на них спрос маленький. А как бы вы знаете, никто как-то и не задумывался. Я ну, в электросвете да. заказал, говорит, ну Андрей Александрович говорит, ну блин, что я тебе буду? Тысячу заказывать из-за одной твоей лампочки кому нужна? Да, да, они же да, с да. тысячами заказываются. Не тысячами, да, партия миллиард. Да? да, А что да, они я я думаю, просто да. не идут в самом Еще продукт. поясните мне, вот эта вот разметка, она вообще к чему? Это ширина стежка, то есть э, расстояние. Отступить, там чего то да, да, да? да вот подошьешь, да, да, то подольше вышиваешь, да, допустим. Да, раз да, что допустим. Еще такой, ну, да? Нужен вам сантиметр, вот вон на десяточку сюда, раз, это вот от центра, вот иголочка, да, угу. вот а от иголочки это сантиметр ровненько, ну, дальше больше, вот, угу. вот, то есть четверти вот, они, то есть. Угу, угу, угу. Вот. Кто не пользуются но я на глаз я, я тоже же самое вот и правильно А зачем только на глаз нормально вот нормально Еще один вопрос. Предоставим двойную иголку. Uh -huh. Я привыкла уже заправлять нити вдевателем. Там мы не заправим нити вдевателем. Нет. Только глазами. И э, не привыкайте к нему. Рано или поздно он через раз будет. Только глазками. у меня их уже нет, я вообще там уже ничего не вижу. Вот. извините. Ну вам придется это его делать в таком случае, если он сломается. Его менять он не делает. Его ну, новый значит. нужно будет заказывать и ждать. И... Нет, честно, не нужно. это мой вам совет, что я такой. Не надо. Нет, ничем не могу помочь, Ничего? я уже очень привыкла. Хорошо. Я поэтому. Ну на двойную еду вы в любом случае не уделите. Так что. да. Как бы.. Не хотел. Будешь задевать? Задевать. Ну, ты у меня будешь вместе носить задевателя? Знаешь, чем девать? Лома были, лизумилом. Да, это ты умеешь делать.